Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Сегодня хочу поговорить, что для меня является ключевым в текущий момент при принятии инвестиционных решений. Почему именно такой ролик, почему именно об этом прямо сейчас хочется поговорить, потому что у нас сейчас в настоящий момент мнение различных аналитиков, финансовых, инвестиционных консультантов, оно разделилось на два то есть все они как бы разделились на диаметрально противоположные лагеря то есть первый лагерь это люди которые говорят о том что проблема в настоящий момент очень существенная очень серьезная они неизбежно очень сильно ударят по глобальной экономике что ведущие инвестиционные дома заявляют о том что падение экономики сша по итогам 2020 года может составить от 10 до 23 25 процентов конечно же это очень страшные цифры конечно же в этом случае если принять гипотезу этого лагеря то те цены по которым мы сейчас торгуемся то сколько сейчас стоит компании сколько стоит акции это по-прежнему чрезмерно дорого то есть и в такой ситуации если принимать позицию этой группы лиц то в этом случае нужно говорить о том что тот отскок, который мы сейчас видим в, на фондовом рынке, и на российском рынке, и на американском рынке, этот отскок нужно использовать для того, чтобы закрывать свои длинные позиции. Другая группа аналитиков, другой лагерь, к которому, в принципе, отношу себя и я, это люди, которые говорят о том, что да, конечно же, фундаментальные вещи достаточно страшные, что отчетность компании будет достаточно слабая, и в этом случае э, можно, конечно, придерживаться концепции того, что нужно все разгружать, но есть другая сторона, другая сторона медали. Э, вопрос, эти вещи, они постоянные, или эти вещи, они все-таки временные. И что может влиять на этот показатель временности? И для нас, для меня лично. Э, Ключевым является вопрос, а что же происходит с деньгами? Что происходит с глобальной ликвидностью в настоящий момент? Потому что если мы идем немножко глубже, если мы убираем информационный шум, связанный с тем, что увеличились заявки на пособие по безработице, что многие компании вынуждены приостанавливать свою деятельность, что где-то вводится режим чрезвычайной ситуации, где-то вводится режим карантина, в России режим самоизоляции, Конечно же, да, это бьет очень серьезно по бизнесу, по экономике, по финансовым показателям компаний. С другой стороны, что такое кризис? Ну, кризис в моем понимании, кризис в понимании финансиста. И кризисные явления, в чем они выражаются. То есть, если вспомнить там тот же самый кризис 2008 года, что фактически мы наблюдали, что мы имели, что кризис он выражался в том, что... То первичные показатели связаны с тем, что кризис экономика вползает в рецессию, экономика не растет, соответственно уменьшается чистая прибыль компаний корпораций, корпорации, соответственно, спасаясь, начинают в этом случае сокращать людей, увеличивается безработица люди меньше начинают тратить, меньше начинают потреблять. У компаний еще больше уменьшается чистая прибыль. А, так как очень многие компании, большинство компаний развиваются в кредит, используя долгосрочные кредиты, да, то получается, что прибыли нет, платить кредиты неоткуда, и они перестают платить по кредитам, обслуживать свои обязательства. В этом случае у банков происходит двойной удар, развитие баланс, развал, развал баланса. То есть, с одной стороны, получается, что... По выданным кредитам они денежных средств не получают. С другой стороны, из-за того, что увеличивается безработица, и физические лица, и юридические лица, которые развещают деньги на депозитах, начинают прибегать в банки и забирать свои денежные средства. Кто-то это сразу сделает и много, все забирает. Кто-то это делает постепенно, но тем не менее, получается, происходит отток активов из финансовой системы с одной стороны с другой стороны происходит то что денежные средства вот, по выданным кредитам не поступают да и начинается образовываться брешь в балансе и когда у вас образуется вот этот брешь в балансе вы не сможете удовлетворить требования всех тех кто у вас забирает деньги по депозитам то вот этом случае вы заявляете о том что вы не кредитоспособны вы не можете исполнить все обязательства по возврату денег и банк становится банкротом и получается, что в ситуации, когда будем считать, что вы человек подстраховались, у вас деньги лежат на банковском депозите, вы считаете, у вас все хорошо, нормально, стабильно, что в случае, если грянет там какой-то кризис, да, и вы не будете получать доходы на протяжении там 6-12 месяцев, то вы получите свои денежные средства, просто забрав банковский депозит, как физическое лицо или как корпорация, которая там, занимала очень жесткую позицию, развивалась только за счет собственных денег, она знает, что у меня есть подушка ликвидности в банке, да, и я там спокойно могу прожить на минимальных расходах, но тем не менее могу сохранить производственный цикл. Вам банк заявляет о том, что он банкрот, и у вас денег нет. Денег на расчетном счете нет, и получается, что проблема-то возникла не у самой компании, проблема возникла не у самого человека, у которого деньги на депозите в банке лежали, проблемы возникли у банка. И они перекинули, соответственно, на конечных потребителей. И получается, что вроде бы опять-таки думали, что все хорошо, все нормально, все стабильно, но денег нет. И наступает банкротство. Сначала происходит банкротство банка, за банкротством банка следует банкротство компании, потому что тот кэш, который лежал на счете у компании или у физического лица, то он, соответственно, сгорает вместе с банком. И специфика, допустим, отличия текущего кризиса, который мы наблюдаем в настоящий момент, я бы не стал это кризисом называть, я бы стал говорить, что есть какие-то проблемы, проблемы, связанные с коронавирусом, да, и вот эти и чрезвычайная ситуация. И здесь очень важно смотреть, что же происходит с ликвидностью, в первую очередь в банковском секторе. Да, люди перестали работать. Да, чистая прибыль у компании уменьшилась. Но вопрос, а могут ли банки удовлетворить все эти требования, которые сейчас возникают у людей, которые хотят свои денежные средства забрать. Вот реально проблемы будут тогда, когда а, банк не сможет исполнить обязательства. Поэтому мы и видим беспрецедентные меры вливания ликвидности. Поэтому мы и видим, что как со стороны центральных банков, так со стороны мировых правительств происходят беспрецедентные меры вливания ликвидности. С другой стороны, есть еще одна гипотеза, и она тоже имеет право на существование, это тоже один из факторов предоставления этой ликвидности. Но это выходит за рамки текущего ролика, я думаю, что мы об этом поговорим на антикризисном мастер-классе. Я подумал, да, то есть собрал определенные гипотезы, мысли и хочу, соответственно, ими поделиться. Это... Мастер-класс будет абсолютно бесплатный. По ссылочке внизу здесь под видео вы можете зарегистрироваться на данный мастер-класс. Пообщаемся, пообщаемся, я думаю, полтора-два часа, я поделюсь своим мнением. Но что для меня по-прежнему является ключевым, что мне по-прежнему позволяет смотреть с каким-то оптимизмом в будущее. Меры предоставления ликвидности, которые мы наблюдаем в текущий момент, они беспрецедентны. То есть за прошедшую неделю, э, ну, за неделю апреля, да то есть апрель месяц у нас прошел, э, Федеральная резервная система США предоставила ликвидности только по операциям выкупа активов на 300 миллиардов долларов. С марта по 8 апреля общий объем предоставленной ликвидности по программам выкупа активов составило 1 и 8 триллионов долларов ребят еще порядка полутора-двух триллионов долларов по операциям репо. еще порядка двух триллионов 2 и 2 триллиона долларов это предоставляют правительство соединенных штатов америки с возможностью расширения расширения до шести с половиной триллионов долларов помимо всего прочего на прошлой неделе фрс заявила о том что они начинают выкупать активы не только облигации Соединенных Штатов Америки и ипотечных облигаций, но и распространяется эта программа на муниципальные выпуски облигаций. Сумма, которую они готовы на это выделить, 2,3 триллиона долларов. Просто для понимания, да, весь кризис 2008 года Федеральная резервная система США вдала, предоставила ликвидности посредством выкупа активов на 4,7 триллиона. Сейчас уже совокупность мер, которые приняты только, только именно в направлении правительства и Центрального банка США, уже предоставленный объем ликвидности совокупный составляет порядка 4-5 триллионов и до конца года может еще настолько же увеличиться. Конечно же говорить о том, что в такой ситуации, когда у вас вливаются такие объемы ликвидности, говорить о том, что нас ждет прям серьезная проблема, я не стал. В первую очередь средства предоставляются банку и поэтому банки могут соответственно исполнять свои требования даже и даже федеральный резерв заявил ребят у нас кэша столько у нас денег столько что всем, кому надо мы эти деньги выделим что делать в текущей ситуации в текущей ситуации как мне кажется да говорить о том что мы пойдем там еще на 50 процентов ниже от текущих уровней можно придерживаться этой гипотезы, может еще неблагоприятно развиваться ситуация, но я к тому, что сейчас должен быть широко диверсифицированный портфель. Не иметь в портфеле сейчас акций это глупо, то есть как минимум на 30% акций в портфеле должны присутствовать. Не иметь страховочных инструментов, таких как золото, облигации, да, номинированные в долларах, тоже не совсем правильно. То есть, у вас должен быть кэш и эквивалент кэша. Да, то есть, это краткосрочные выпуски облигаций, как российских, так и американских. Это то, те, то же самое золото. да. То есть, для российских инвесторов это инструмент линейки финекс Для квалифицированных инвесторов это все-таки инструменты ГЛД. Тот же самый да, крупнейший фонд золотой. То есть, сейчас мы говорим про то, что нужно иметь разумную диверсификацию. С другой стороны... Моя гипотеза, и я ее постараюсь более глубоко раскрыть на антикризисном э, мастер-классе. Я думаю, что сейчас есть уникальные возможности. И поговорим об этом, о возможностях российского рынка, поговорим о возможностях американского рынка. Поэтому вот, может быть, немножко затянутое видео, но хотелось поделиться своей концепцией, на что стоит обращать внимание и зачем нужно следить. Количество зараженных, сколько людей умерло, что происходит с карантином, договорятся там ОПЕК плюс, не договорятся ОПЕК плюс. Ребят, ну это все информационный шум. Для меня это вообще не является никакими аргументами для принятия долгосрочных инвестиционных решений. Для меня является ключевыми моментами для принятия долгосрочных решений смотреть на то, что происходит с ликвидностью. И самое главное, что происходит с оборачиваемостью этой ликвидности. Потому что ликвидность, да, она неизбежно приводит к инфляции, но инфляция возникает только в случае увеличения скорости обращения денежной массы. И многие уважаемые экономисты как раз-таки об этом и говорят, что да, ликвидности предоставляют много, но пока к инфляции это не приведет. Почему это не приведет к инфляции? Потому что здесь фактор оборачиваемости денег да, является ключевым. И вот уже более плотная взаимосвязь, что это такое, когда ждать инфляцию, да? То есть, как мы можем восстанавливаться, какие приблизительно сроки можно для себя определить, какие возможности имеются. Давайте поговорим об этом более продолжительно, да, не в формате 10-минутного видео, а полноценной 2 часа. Поэтому я вас, вас приглашаю на этот мастер-класс, регистрируйтесь по ссылке, рад буду видеть, поделиться своей точкой зрения. У меня на этом все, на связи был Максим Петров, до свидания, удачи и всего самого хорошего, пока-пока.